Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю людям находить свое предназначение по почерку, предписано.ру. В этом видео я хочу поговорить с вами о такой вещи, как здоровье. Знаете ли вы, что здоровье также имеет отношение к вашему предназначению? Никогда не задумывались? Так я вам открою секрет. Большинство из нас думает, что предназначение – это лишь только сфера деятельности, где можно реализоваться, заработать денег, чувствовать себя удовлетворенно и комфортно. Но мы забываем, что предназначение это понятие намного шире, нежели наше призвание, поэтому не подайте эти понятия. Предназначение состоит из очень-очень большого спектра разных-разных-разных направлений. И одним из самых главных здесь является здоровье. А стрессы на работе, затяжные депрессии, какие-то конфликтные ситуации способны дестроить вас внутренне. А разве может человек гармонично функционировать внешне, если внутри у него все плохо? Представьте себе такую картину, у вас болит зуб, разве вы сможете работать, разве вы сможете пойти, например, на свидание, встретиться с деловым партнером и хорошо провести переговоры? Конечно нет. Все ваше внимание сосредоточено на этом зубе, потому что он болит. Вот здесь то же самое. Когда человеку плохо внутренне, внешне он не может нормально функционировать. Внешне он не может быть счастливым и идти к своему предназначению. Знаете, одна из моих клиенток, когда пришла ко мне, моя задача, я рассказываю о здоровье, я не лечу, я не доктор. Но какие-то болезни я предупредить могу, как физические, так и психические. И я увидела в ее почерке, что у нее очень сильные проблемы с щитовидной железой. Когда я ей об этом сообщила, она сказала, нет, не может быть. Я год назад проверялась, у меня все было в порядке. Все врачи мне сказали, что у меня там все идеально, все хорошо. Я все-таки посоветовала ей обратиться к врачам. Она отказалась. Я не могу тянуть за уши. Каждый принимает решение сам. Каждый делает свой выбор. И вы знаете, прошло несколько месяцев, и она мне позвонила и сказала, Ирина, огромное вам спасибо. Потому что все-таки она нашла в себе силы пойти а, и убедиться, действительно ли это так. А, и сделала это вовремя. Еще бы немного, и болезнь бы прогрессировала. У нее очень-очень... Проблемная ситуация с щитовидной железой, я не буду здесь озвучивать всех нюансов и аспектов, но тем не менее. Вот в этом случае нам удалось предупредить достаточно сильное заболевание, а, поэтому относитесь к своему здоровью серьезнее и помните о том, что это часть вашего предназначения. А для того, чтобы ваше психофизическое состояние улучшалось, пишите чаще от руки. У компьютера это все хорошо, это все удобно, но и простая бумага намного эффективнее вам помогут. И соблюдайте нажим. Вниз линия должна быть сильной. Вверх тонкое движение. С вами была Ирина Бухарева. Обязательно расскажите, обязательно поделитесь этим видео с вашими знакомыми. Им наверняка тоже будет полезно узнать эту информацию. До встречи. Ирина Бухарева.